Возможно, у вас э, возникли непредвиденные финансовые сложности. Вы, в принципе, готовы добросовестно выплатить остаток долга и не отказываетесь от обязательств. Но прямо сейчас у вас нет денег и взять их просто негде. Появятся они лишь через несколько месяцев. Что же делать? Главное правило обратиться в банк первым. Не скрываться, не ждать, что долг исчезнет или просто про вас забудут. Даже если вам не звонят коллекторы и не пишут из банка, это совсем не значит, что о вас забыли и простили долг. Проценты начисляются, долг растет, кредитная история ухудшается. К тому же многие банки прописывают в самих договорах, что заемщик обязан немедленно сообщить банк, что его финансовое положение ухудшилось настолько, что он не сможет вовремя погасить кредит. То есть если вы не платите и молчите, вы тем самым нарушаете еще больше правил.